Mm-hmm. только позитивные, драйв, куча солнца, воды, все вместе, хорошая команда. Пусть их было четыре, но это, мы все равно все вместе. Еще, еще, еще, еще, ну! Забираем девушку, поднимаем. Я, ребят, там грибочек. Все, продолжаем! Немножечко перегребли, можем нагревать его отяды, кое-что! Еще, еще, еще, еще! Ну! Плеск эмоций и адреналина. Детский восторг. Абсолютно новые ощущения. Победа над своими страхами. Новые рекорды играют. Солнце, вода, улыбки. Надежная команда рядом. И отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем. Эта инструкторская фраза теперь станет крылатой. Всех с профессиональным праздником и новых приключений.